Экономика не растет, потребление схлопнулось. И это будет, приведет к тому, что э, не совсем хочется пугать, но дело в том, что неким домоковым мечом чем-то висит еще факт, связанный с тем, что у нас деньги отбирать будут. Почему наступают трудные времена, резюме заключается в том, что они наступают трудными в связи с тем, что экономика не растет, потребление схлопнулось. И это будет, приведет к тому, что э, ставки по депозитам будут находиться на низком уровне и будут год от года падать, потому что будет замедляться инфляция. Второй момент – цены на недвижимость будут падать. Рентная доходность уже упала ниже 3%. Э, и цена на недвижимость упадет еще по моим прогнозам на 20-30% вполне реально. Не совсем хочется пугать, но дело в том, что… И неким дамокловым мечом-то висит еще факт, связанный с тем, что у нас деньги отбирать будут. Но отбирать это в кавычках, конечно, здесь не особо пугать я вас хочу, но вы должны понимать, что денег, капиталов будем серьезно лишаться. Почему? Потому что, опять-таки, майские указы, подсчитанные экономистами, майские указы президента России обойдутся бюджету в 20 триллионов рублей. Российское правительство, даже Российский Центробанк, в отличие от Центробанка Соединенных Штатов Америки, даже не Центробанка, а ФРС, печатать рубли не может. Те рубли, которые он печатает, он печатает под доллары, под обеспеченные доллары, а вот Америка может доллары печатать. Поэтому, когда, получается, у вас траты бюджета увеличиваются до 20 триллионов, вам нужно где-то деньги взять, правительству деньги взять. Чтобы финансировать инфраструктурные проекты, чтобы финансировать развитие человеческого капитала, чтобы приводить к инновации, потому что, в принципе, все остальное вы убили в рамках экономики, как смогли. И основным кредитором экономики, основным работодателем фактически выступает государство. Но еще раз, государство деньги печатать не может. То есть российский центробанк печатает рубли под обеспеченные доллары. Просто из воздуха печатать бумаж не может. И поэтому получается, что. У нас у государства нужно много потратить, а чтобы много потратить, деньги нужно где-то взять. Возникает вопрос, где брать деньги. Друзья, наверное, с древнейших времен, в принципе, ничего нового не придумали. Да? То есть, если ты государство, у тебя есть карательный аппарат, забери деньги у того, у кого они есть. То есть, действительно, первый вариант взять их у тех, у кого они есть. Брать будут у народа. Брать будут у народа. И тенденция на самом деле очень интересная, то есть первый способ откуда взять деньги – это взять у народа. У народа вы можете взять деньги путем повышения налогов. И мы это чувствуем. Рост транспортного налога, сказали отменим лошадиные силы, включим в бензин, Нифига не отменили не лошадиные силы, еще и в бензин это включили. Платные трассы повсеместные ввели, налог на, на недвижимость увеличили, мало того. Собираемость налогов у нас растет, смотрите, у нас получается за счет того, что цены на нефть упали, у нас не нефтегазовые доходы-то растут. А почему они растут? А потому что приказ стоит увеличить собираемость налогов. И сейчас под прицел попадают все люди, которые недвижимость в аренду сдают. А налоги берутся с кадастровой стоимости недвижимости, а не с балансовой по оценке БТИ, и еще не полностью налоги-то увеличились. То есть получается, я вам покажу вообще некую такую страшную картинку, наверное, в какой-то степени, посмотрите сколько мы платим налогов, да, то есть мы-то в голове сидим и думаем, а боже мой, в России самый щедрый налоговая система, у нас всего лишь 13% подоходный налог, в то время как в Европе он может достигать там, 90%. Налогообложение физических лиц в России, друзья, посмотрите кому это будет полезно. Это будет всем полезно всем. 13% налог на доход, НДФЛ классический, 22% взнос в пенсионный фонд. 5% медстрахование. 3% сострахование. 18% НДС в цене любого товара заложено. И того всего получается, если мы зарабатываем, работая по найму, 100 рублей для компании, ну, для роста экономики, вы только вдумайтесь. 61 рубль уже уходит в форме налогов. Это здесь еще не включен транспортный налог, имущественный налог, налог на землю, взнос на капитальный ремонт, жилищно-коммунальные услуги, тарифы госмонополии, акцизы на топливо, табак, алкоголь, таможенные пошлины, которые в России в навоз автомобилей действуют, таможенные пошлины там чуть ли не 100% стоимости автомобиля. Вот, как говорят, что у нас самая а, какая, какая у нас самая интересная а, система налогообложения, Друзья, меняется. Еще раз, я не налоговый консультант, я вам показываю реальные цифры, сколько мы платим. И вы должны признать за факт, что у нас состоит вопрос выполнения указов и в любом случае нужно изыскать дополнительные деньги. Дополнительные деньги напечатать не можем, законодательно не можем напечатать из воздуха, можем только за нефтедоллары продать. Поэтому первый вариант увеличения доходной части бюджета заключается в том, что вы увеличиваете налоги. И это нужно признать за факт.